На базе медико-санитарной части Казанского университета прошло рабочее совещание по вопросам цифрового развития деятельности университетской клиники. Подробности вы узнаете из сюжета моих коллег. Вел совещание ректор Ильшат Гафуров с участием главного врача университетской клиники Сергея Осипова, директора центра цифровых трансформаций Дмитрия Чекрина, проректора по цифровой трансформации и инновационной деятельности Дмитрия Пашина, сотрудников университетской клиники и других структурных подразделений университета. На совещании обсудили текущее состояние цифровизации клиники, а также обсудили перспективы развития в этом направлении. О важности цифрового развития медицинской деятельности рассказал и Сергей Осипов, который отметил, что необходима единая система, позволяющая работать с медицинской информацией. Так будет упрощен процесс поставки диагнозов, ведения истории болезней и многое другое. Если мы строим правильную систему кодирования, когда один и тот же признак будет постоянно кодироваться, и сразу, без всяких шлюзов, без всего получаете подложку для того, чтобы эту информацию обрабатывать и, соответственно, эту информацию впускать в научные данные. Как раз это и важно, потому что сейчас научные работники сидят глазами и выбирают из этих текстов, какой нам признак... В завершении совещания ректор поручил сформировать список тех направлений в деятельности клиники, которые, по мнению врачей, должны подвергнуться цифровизации. Для этого будет создана группа из трех-четырех заинтересованных сотрудников университетской клиники с участием специалистов Центра цифровых трансформаций под руководством директора Института вычислительной математики и информационных технологий Дмитрия Чикрина и Департамента информатизации и связи. К команде необходимо будет сформировать техническое задание по цифровизации медицинских процессов и организации деятельности всей клиники с конкретными этапами, сроками выполнения и необходимым финансированием. Поэтому мы четко должны понимать, куда нам двигаться. Поэтому нам нужно именно ваши заявки, и мы должны определиться с главным врачом, с Латыповым, с нами. Я думаю, было бы, наверное, плохо, Сергей Ильич, вот если бы вы собрали от 3-4-5 и человек, специалист, который заинтересован в этом деле и имеет определенное базовое понимание черных дыр. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.